Где взять девушку, которая не курит? Где взять девушку, которая не пьет? Где взять девушку, которая в натуре и не ругается, чтобы полюбить ее? Где взять девушку, чтоб шить, варить умело? Даже варежки связать могла сама, говорила не впустую, а по делу, имела штук, достаточно ума. Говорила не впустую, а по делу. Имела штук достаточно ума. Где взять парня без таких же недостатков, Чтоб любил он эту девушку всю жизнь, Перебрать пришлось бы многих по порядку. Где тут парень, парень, ну-ка покажись, Чтобы руки были только золотыми смог построить дом, не позорил, а прославил, чтобы имя он свое, пускай когда-нибудь потом. Не позорил, а прославил, чтобы имя он свое, пускай когда-нибудь потом пару идеальную такую. Может, есть такая пара на земле Изо всех влюбленных, что сейчас воркуют Как голубки с голубками в полном блин Чтобы ими человечество продолжить Садом с Гаморой наступил вокруг, и потоп всемирный, что послал всем Боже, только паре идеальной бросив круг, и потоп всемирный, чтоб послал всем Боже, только паре идеальной бросив круг.